Что нам понадобится? Нам понадобится, соответственно, папка, папка, которая будет называться инвентори. Так, и в этой папочке давайте мы создадим. Так, единственное, что у нас здесь есть объекты давайте эти объекты мы перенесем в инвентарии пока там есть fix up fix up и что теперь давайте создадим blueprint класс actor component inventory STEM в этой инвентаре SUSTEM. Что нам нужно сделать? Это несколько переменных. Хотя. Хотя хотя пока нет. Так, поскольку нам понадобятся виджеты, давайте виджет user интерфейс New Folder. Так, New Folder Inventory. UNG. Установим цвет какой-нибудь. А, так, здесь нам понадобится user интерфейс, виджет блупринт инвентори. Так, единственное, что мы добавим, давайте UI Inventory. window, так и здесь что у нас будет, давайте Canvas Панель у нас будет также у нас будет бордер. Давайте разместим инвентарь где-нибудь здесь. так цвет рашка вар какой-нибудь вот такой давайте сделаем в раб в бордер здесь сделаем цвет черный ну чтобы у нас получилась некая рамка так, здесь падинг 4 по всем сторонам. И у нас получается рамочка. В этот бордер мы добавим canvas панель, в который мы уже будем хранить и перемещать объекты. Давайте инвентарь панель переменная так этого достаточно так что мы теперь а, еще должны сделать а, добавить переменную переменную слот хотя давайте инвент system здесь у нас инвентарь system reference uh, так инстанс editable expose on spawn ставим галочки теперь давайте откроем нашего персонажа сразу print плеер так здесь нам нужно будет mm -mm. добавить наш компонент инвентаря также давайте все-таки добавим переменную weight и переменную max weight типа float max weight это нужно для того чтобы мы могли ограничить по весу инвентарь ну максимум к примеру 100 до да? на данный момент у нас 0 давайте все-таки допишем здесь Current. Right. Uh, теперь uh, нам нужно создать структуру. Так, print. inventory Так, что у нас в Itemах? В Itemах у нас все находится в самих объектах, насколько я помню. Base Weapon. Uh, так здесь в принципе ничего такого нету поэтому мы это рассматривать не будем если вам будет интересно как созданы объекты да то я сниму по этому видео пока что мы делаем инвентарь который в принципе он не будет затрагивать объекты которые уже созданы поэтому это как бы отдельная серия уроков так, здесь мы добавили, да, и теперь мы сможем, добавляя компонент к различным объектам, мы можем выставить им вес. Так, теперь нам нужно создать структуру, blueprint, структура, это у нас будет item. структура. в нее мы подадим name name у нас текст нам нужен image текстура 2D тип переменной да, чтобы мы могли добавлять картинки также нам нужен будет непосредственно вес нашего предмета флот дальше нам нужен будет из стак то есть может ли предмет стакаться так <coughs> что нам еще имя картинка weight, стак в принципе мы можем добавить description то есть описание предмета uh, так что еще может быть у предмета stack uh, description weight image name Ладно, пока что мы на этом остановимся. Поскольку нам нужна будет сейчас еще одна структура. Blueprint. Структура. Слот. Структура. В слот структуру мы подаем item структуру. Тип item структура и также quality uh, тип uh, integer то есть количество объектов то есть uh, информация в об объектах и количество объектов так теперь давайте откроем инвентарь ресурсом добавим переменную инвентарь Тип у нас будет слот структура и у нас это будет массив. Так, массив. Теперь вернемся к виджетам. Нам нужен виджет UI-слот. Так, UI-слот. Uh, и здесь мы уберем кран Вас-панель, мы добавим Size Box, либо же мы можем добавить просто Image, поскольку у нас uh, могут быть разные да, uh, размеры предметов. Давайте сделаем батон. И на батон мы добавим image. Либо же мы можем прямо в батон добавлять какую-то картинку. К примеру. Да. Либо же мы можем манипулировать только картинками в принципе здесь какой-то особой роли не играет как бы лучше сделать ну давайте пока что image просто сделаем так и здесь перейдем в анграф. Нам нужно добавить слот структура, тип слот структура. И мы давайте, пожалуй, забиндим. Create binding. Get brush image. Здесь текстура. Make brush from текстура. Здесь мы достаем переменную get, делаем break, делаем снова break. Здесь снимаем лишнее. И здесь мы подаем картинку. И в принципе мы можем подать get. Давайте size. size x и size y. Да, мы можем подать напрямую размеры конкретно нашей картинки. Так, размеры картинки и все-таки нам придется это добавить overlay. Так, и в Overlay нам нужен текст. Текст мы добавим внизу. 16 шрифт. И давайте здесь число. какой нибудь введем, например, 10. Так, здесь поставим Decided image. Relay. Uh, image давайте поставим, к примеру, 80 на 80. Так, image и текст. Текст сразу тоже сделаем create binding. текст uh, Quality. И, в принципе, мы можем вот это скопировать. И подать. А, единственное, что нам здесь... Нужно только это. Так, и таким образом, да, мы передадим значение нашим слотам. Так, слот мы можем закрыть. А, игрока... Игрока игрока. Пока что мы закроем инвентарь сустым да. Что нам здесь понадобится сделать? Давайте сразу пропишем логику. Достанем инвентарь ресурсным, достанем get инвентаре переменную и в этой переменной сделаем поиск по массиву for h loop и в этом массиве мы будем уже добавлять виджеты create widget создаем слот единственное что в слоте мы не открыли слот структуру переменную мы ее открываем инстанс-адиты было expose on spawn а теперь мы можем закрыть здесь мы делаем refresh notes и у нас появляется слот структура и мы можем подать слот структуру да то есть мы делаем луп по массиву объектов которые хранятся у нас в этой переменной дальше мы создаем виджет с информацией о объекте то есть мы получаем информацию из объекта из массива и передаем ее в наш слот овнинг player давайте сделаем овнинг Плеер, не знаю. Get player, get. Ну ладно, пустенький плеер, пускай будет. А, дальше, что мы должны сделать, это мы должны инвентарь панель, то есть нашу canvas панель получить. И здесь нам нужно сделать add child to canvas. То есть мы получаем информацию из массива, создаем слот и добавляем к нашей canvas панели. То есть примерно это будет выглядеть так, когда добавится какой-то объект. Да, вот у нас будет вот такой объект как бы свободно мы его сможем перемещать в зоне нашего инвентаря это очень удобно не использовать никаких стотов ничего такого и в зависимости от размера объекта да у нас будет либо так либо так конечно есть минус то что мы сможем как бы наслаивать объект на объект, но мы это можем легко пофиксить, что если мы наведем на объект, да, и отпустим клавишу, у нас вернется обратно, и тогда мы сможем слаживать только так. В принципе, это довольно удобно. Так. Мы добавили в слот. В принципе, все хорошо. Так, что еще нам нужно сделать? Сразу добавим все переменные, которые нам нужны. Инвентарь макс вейт, current weight. В принципе, это все переменные. Давайте посмотрим, добавится ли наш слот к канвасу откроем персонажа сделаем чисто для отладки на клавишу клавишу клавишу клавишу i сделаем create виджет создавать будем мы инвентарь так инвентарь window, ADD to Viewport, Inventory Su мы сразу подадим нашу систему инвентаря. Uh, и здесь я хотел бы в системе инвентаря добавить какой-то объект один. В принципе, неважно выберем ли мы что-то или нет. Uh, Просто выберем пока что картинку, чтобы проверить, добавится ли наш инвентарь. Объект. Так, открываем. Нажмем i и мы видим то, что у нас есть объект, да, и количество наших объектов 0. Давайте все-таки выставим сюда, ну, к примеру, два объекта. У нас будет та же картинка и два объекта. А по поводу размера... Так, для того чтобы установить размер нашего слота после от child, давайте добавим э, э, set auto size, то есть автоматический размер. Э, и теперь слот, в принципе, мы можем здесь убрать галочки, поскольку у нас будет автоматически все изменяться. К примеру, давайте 100 на 80 да а, так давайте нажмем play и мы видим у нас маленький объект а, давайте добавим к нашему инвентарю картинку так left 2 Так, текст. Текст. В принципе, да, давайте выделим это все. Уберем сайзбокс. Ctrl-V. Bind get brush image и здесь bind QA. Так. инвентарь слот также нам нужно сделать при старте мы сделаем либо клер в принципе скан вас панелью я не думаю что если мы сделаем клэр то у нас сохраняться расположение объектов поэтому давайте оставим так и здесь здесь у нас байн давайте посмотрим Bind. у нас здесь не подключено. Нам нужен make текстура жмем инвентарь и у нас конечно же подгоняется размер иконки, да, под текстуру. Если мы 200 на 100, не знаю, если это повлияет размер. Да, это повлияет на размер, да. Мы можем указывать размер либо вручную, либо уже использовать размер самой картинки. Но единственное, что проблема в том, что нужно все иконки подгонять под э, нужный размер то есть если у вас будет размер иконки 1200 на 1200 да как бы она будет слишком огромная поэтому их лучше делать э, не больше не знаю 500 лет так в принципе мы основу сделали у нас предметы отображаются э, в следующем уроке мы разберем стак предметов и подбор предметов, добавление их в инвентарь. Ну и будем двигаться какими-то такими темпами. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!